Знают дети Знает Путин мешков, Знает мэры городов Знает папа, знает мама Знает бабушка и дед Знает Пашка, знает Машка В курсе даже наш сосед Знает мыши, знает куш Да не знает дядя Буш Знаю я и знаешь ты Знают маски, цветы Знают рыбы, знают птицы и медведи Сделай, сделай доброе дело. Пора их сделать надо, добрый, где полным полно Постараемся ребята, ведь добро творить легко. Президентам, депутатом, коммунистам, демократам, докторам, учителям, бедникам и королям. Пусть узнают все вокруг, что добро твой верный друг. Делай ты добро для всех, ждет тебя тогда успех. Но с тобой Сделай!